Вот ради чего я сюда пришел, я уже, знаете, пожалел несколько. Я так счастлив, наверное, никогда не был. Во -во -во -во -во -во. Неправильно, конечно, это все было неправильно. Это... И он, представляете, подслушал мой разговор. Сейчас пойду сюда, в Билайн вернусь, но, но, к, сож... но к сожалению, а? Обычно, ребят, в аэропорт прилетаю, когда уже улетаю через полчаса. Быстрее сейчас иду на контроль пограничный и побегу на посадку искать свой гейт. Проверяйте, пожалуйста, какие требования для въезда в ту или иную страну. Потому что для Турции, помимо того, что PCR-тест, вам еще необходимо заполнить какой-то бланк, анкету. И То же самое случилось из Тбилиси. Я просто случайно думал, пойду-ка я на Google и проверю. Оказалось, нужно... Так, ребяточки, ну чего? Я в Джорджии. Сейчас, даже не знаю, мне надо отель забронировать Я даже ничего не бронировал, просто Ну так классно же путешествовать, правильно? Когда ты потом просто раз, прилетаешь, К Wi-Fi подключаешься и ищешь отель Ну что, ребят, вышел из аэропорта Сразу кучу всяких таксистов налетела чё, давай, куда поехали, давай, отвезем в центр Я говорю, да я еще не забронировал Да поехали, пофигу, что-то разберемся Купил сим-карту, опять в аэропорту Ошибку совершил, купил в аэропорту, наверное, дорого Но не знаю, 15 долларов меня взяли за 5 гигабайт Знаю, дорого, дешево, ну буду пользоваться забронировал какой-то на букинге. Посмотрим, что, сколько стоит. Сколько стоит? Вот сюда. Там есть где погулять, да? Улица, улица, Метехи, да? улица Метехи, да. Нормальная, да? Старый город. Ага. Все близко. А так у вас по-русски много говорят, да, людей? Ну, старики мы по-русски знаем. Уже не интересно, Английским только, да? Ну, сейчас побольше, да, народу стало? Арабские страны открыли, Россия не открыли. Дураки. Полиция как? Нормально у вас? А, да, да. Если ездить себе, не нарушать, ни... не, беру, не останавливать? Да. А как к как относятся люди? А, да? Да. Ну, начинал неплохо во всяком да. случае, да? Но нам говорили, что прям отделы полиции у вас вроде как были стеклянные, и все было видно, как да, они да, работают. Да, это да, правда, это? да? Сейчас покажу. Есть так сейчас? Так, сейчас осталось? На не... Ничего себе. Как вас зовут? Меня Женя зовут. Георгий? Да, какой учитель? Физика, Ага. А я вообще врач по профессии. Да? Ух ты, как дома стоят на скале. Ничего себе. Да, да, я сейчас пойду. Вот здесь погулять нормально, да? Это центральный район считается? Да, это старый город. Ребята, ну пока я, конечно, в восторге. Вообще, вообще. Просто кайф. Познакомился с мужиком таким. Он по-русски, ну, как вы слышали, говорит, но я половину не понимал, о чем он говорит. Это такой кайф, такие люди добрые. Он меня катал, сейчас возит просто, он говорит, это за мой счет, не надо ничего платить сверху. А вот мой дом, наверное. Вот это что ли? Что такой дом старый? Ладно, сейчас посмотрим. Ну что, ребята, вот такой вот немножко совдеповский номер у меня. Стены такие, как в коммуналке где-то в Саратове. Ребята, пока первое ощущение просто отдыхает. И Кипр, и Турция где-то в стороне остается все в горах вокруг, погода просто шикарная, люди добрые, цены вообще копейки, сейчас с вами увидим еще там блин, какой кайф, ребята, все это познавать самому а еще я вчера понял, что я очень дорого потратил на связь мне девчонки сегодня сказали, что связь должна стоить безлимитка на неделю, по-моему, доллар или 2 доллара всего лишь, представляете? а я не безлимитку взял, 5 гигабайт за 15 долларов в аэропорту, так что в аэропорту, ребят, ничего не берем а вот это ресторанчик, вот это хороший, здесь много людей, поэтому всегда все свежее пойдем сюда что-нибудь возьмем вид здесь, конечно, потрясающий а еще более потрясающие цены, ребят, смотрите, жареные хинкали 5 штук, 9 местных лар, да, это 3 доллара, представляете? и просто цены остальные, посмотрите, хинкали Блин, ребята, я просто в восторге! Короче, я взял вот эти вот а, хинкали, 5 штук. Я именно наелся, они огромные такие, уж вкусные, сочные. Плюс две бутылки воды, ну, сок типа, это называется у них, апельсиновый. Знаете, сколько вышло? Вы просто не поверите. Даже, мне кажется, по российским деньгам это копейки. 3 доллара я заплатил. 3 доллара? А 3 доллара, ну, чтобы мы понимали, в Америке, наверное, чай можно купить за 3 доллара. Вообще кайф. Иду сейчас в отель, надо девчонкам там что-то помочь, они попросили. И пойдем все вместе уже гулять дальше. Вот, смотрите, на столбах через каждые 50 метров висят вот такие вот урнушки, куда можно скинуть мусор. В Америке ты такого не найдешь. Там очень редко урны. В общем, ребята, эта улица называется Шарденья. Видите, какая она маленькая, узкая, совсем не длинная, но вот здесь много разных барчиков, ресторанчиков, какой-то клубешник разных, много заведений красивых. И вот здесь живая музыка. Девушка просто невероятно поет. Смотрите, какая красота. Кайф! Короче, ребята, заведение работает до 12 часов все, поэтому эта улица, как вы видите, уже все пустая. В общем, ребята, иду гулять по ночному Тбилиси. Сейчас я с ребятами попрощался, говорю, хочу погулять один. Поэтому иду гуляя, но я не один, я же вместе с вами, правильно? Смотрите, Останкинская башня. Кстати, вы знаете, я все-таки узнал, сегодня с таксистом нормальным ехал, он сказал, что у нас а, Саакашвили Михаила поддерживают 90 процентов людей то есть реально его тут боготворят потому что он красавчик как они говорят красавчик они он с полицией порядки навел в общем ну во всех во всех сферах все четко все круто так случилось к сожалению между тем я спросил а почему так случилось что его нет больше а мужик местный сказал что потому что народ дурной народ дурной ну ладно такие дела так что ребята он красавчик Ну и мы с вами тоже красавцы что можем себе позволить вот так вот Взять и полететь в Грузию вместе с вами а Правильно? Правильно Поэтому вот она полиция стоит с мигалочками Красавцы, а мы идем гуляем Мое метро А в Авлабари уже следующее Неужели мне одну остановку всего лишь? Я так долго сюда шел Ой, как вкусно пахнет в метро Я не ощущал этот запах, ребят, уже три года Последний раз я был в метро В Москве последний раз я был три года назад Я помню вот это здание Значит мне идти вот туда Вот здесь я живу в общем, ребята, вон там стоят автобочки. я смотрю, написано, на них Ереван. Я думал, о, сколько до Еревана стоит доехать? Сюда дороговато, сюда билет, туда-обратно 70 тысяч стоит, до Тбилиси. А вот до Еревана совсем за недорого можно доехать и он говорит 50 лари, 50 лари это где-то 1000 рублей всего лишь, представляете? и ты доезжаешь до на 6 часов езды сегодня днем хотел покататься на вот этих фуникулерах но сегодня было очень сильный ветер днем и невозможно было, они не работали даже потому что сносило их, остановилось все сейчас вроде бы они опять, я смотрю, пошли в работу, а я хотел хинкальки поесть огромные такие, совсем не хинкальки, а хинкали а, наверное, сейчас сначала прокачусь, потому что потом стемнеет, уже не так красиво будет а сейчас как раз закат, самый четкий вид, сейчас я вам покажу, поэтому пойдем прокатнемся Потом вон туда пойдем ужинать. Погнали. В общем, ребята, ехали до самого верха. Я взял в два направления билет, поэтому назад еще уеду, но сейчас пойду погуляю. Здесь есть какая-то территория, где можно немножко побродить. Вид, конечно, открывается невероятный, посмотрите. Вот здесь, видите, сувенирки всякие продаются, тарелочки, брелочки. Блин, как она страшно разгоняется. Ребята, просто посмотрите, какой кайф. То ну, я на самом деле боюсь очень высоты, поэтому, когда внизу еще дома, еще ладно, но когда там будет вода внизу, это, конечно, опасно очень. Тем более, что у тебя кабинка закрыта, ты даже выпрыгнуть не успеешь. А, нет, смотрите, она открывается. Если что, я ее выбью ногами. Этот фуникулер стоит в обе стороны, я купил за 7, и это где-то 150 рублей. То есть довольно недорого, в принципе, да? А если бы у меня еще была карточка, вот такая, то было бы еще дешевле. Было бы за 5, наверное. А я сейчас пойду, ребята, вот в это заведение. Мне здесь очень понравилось. Внизу, видите, на первом этаже. А потом я пойду, ребята, вот на вот эту улицу, тусовочную улицу вечером здесь. Бары, рестораны, она довольно небольшая. Вот раз и все. Ребята, ты вот это да. Я даже не знал раньше, живя в Ершове, часто я вам про Ершов буду говорить, но такая вот душа моя Ершовская. Что вообще можно так по разным странам самому одному сесть, поехать, сесть. И главное, спокойно себя чувствовать в безопасности, безопасно, как дома, реально я как дома. Я себя чувствую, я не чувствую какого-то дискомфорта, находясь среди а, посторонних мне людей. Потому что сюда все приезжают отдыхать, сюда все приезжают кайфовать, сюда все приезжают, приезжают получать хорошее настроение. Воу-воу-воу-воу-воу! -во -во. Бежим получать, короче, хорошее настроение Вот, смотрите, ребят, такие штуковины можно взять и тебе устроят экскурсию по городу Тур такой, длится он около двух часов Но днем невероятно жарко, поэтому что-то мне не хочется днем Ездят ли они вечером? Наверное, ездят, если стоят Ребят, смотрите, вот я взял семь хинкаль лимонад. И это выйдет не дороже, чем 4 доллара. Представляете? Круче, чем в Кипре, в Турции. Ну и России, ребята, мы сейчас находимся на улице, которая плавится большим количеством бань. Бани, или сауны, бани, да. Вот это баня, это баня, это баня, баня, бани, бани, бани, бани, баня. То есть везде все, что вокруг, это бани. Цены есть совсем большие, скажем там, 150 лари за час, а есть за 40, понимаете? И вроде как сильно не отличается. Допустим, мне одному точно не нужно за 150 там какой то супер крутой, да. А если ты из компании или, может быть, с семьей, то почему бы и нет? Ребята, дошли мы до водопада вот этого небольшого. Интересно, рыба прямо оттуда, что ли? Оттуда сюда? Или как это вообще происходит? Здесь, пожалуйста, птички. тинички. Ого! Смотрите, там женщина на балконе курит. Кайфовый, да, вид у нее? Короче, смотрите, это синагога, а улица Иерусалимская еврейский квартал, какой кайф, блин, какие домишки здесь вообще, с ума сойти, красивейшие сейчас еще зайдем в какие-нибудь дворы, здесь такие есть маленькие дворы, арочка, заходишь, там вообще все совсем старое так, ребятки, я поменял номер как-то жара, блин, на улице погуляли мы, мне здесь девчонка помогла выбрать джинсы, маечку ходили в торговый центр, посидели, красота, кайф, сейчас я отдыхаю и на 6 часов, ребята, я вам покажу баню, забронировал баню себе, отдыхаю час, потом в 6 в баню, и вечером гулянка, все стабильно, ребята. Ребят, ну что, идем в баню, сейчас зашел, так мороженое хочу, не знаю, жарко на улице, зашел в магазин, говорю, дайте мне мороженое и воду, она говорит, 2.50, а у меня только 100, она говорит, блин, у меня нет сдачи, я говорю, давайте я потом занесу, я говорю, я так мороженое хочу, она говорит, давай, вообще без проблем, Представьте, меня первый раз видит тетенька, я Говорю, давай, занесешь потом, и все. Короче, ребят, шел-шел, поднимался, такая тяжелая горка, еще и в шлепках специально для бани. Оказалось, мне надо вниз, он куда-то туда мне нужно. В нем был проводник, а сейчас проводника нет, поэтому ещё, ещё иду, бегу по навигатору. Я нашел, вот это вся тема моя, и вот это вот серый водород. Вау, он кипяток, как они сюда залазят? Реально сюда надо залезть, что ли? А, вот душ есть, пожалуйста. Я позвал еще банщика, который сейчас мне скраб нанесет, чтобы я помолодел, ребят. Такая тема. Короче, ребят, я не знаю, она какая-то чрезмерно горячая. Может, какой-то больной, конечно, но я не могу с нее залезть. Я даже руку сюда, ну вот, рука более-менее. Я сейчас выкручил горячую воду, вот этот с источников с гор идет, и включил холодную. И сейчас как-то буду пытаться туда залезть. Я не знаю, каким образом, как это все люди делают нормальные, но она просто кипяток, блин. Ты сваришься здесь. Здесь реально, мне кажется, пельмешки можно варить. Такая штука, ребят, стоит 40 лари, 40 лари это, это где-то 800, 900, 920 рублей, где-то так. Ну, то есть это недорого, в принципе, учитывая, что вы здесь можете в большой компании собраться, там да, 5 человек вполне, потому что они удивились, я говорю, Ты один? Я говорю, ну да, о, блин, нифига себе, ну давай, пойдем, чувак. Я говорю, а что, у вас есть еще какие-то массаж, не массаж? Он говорит, у нас есть скраб, помолодел чтобы. Я говорю, хочу помолодеть, давайте скраб. Так, сейчас придет чувачок, который мне скраб или чувиха, я не знаю. Скраб на лицо такое нанесет, попробуем его, потому что там терпеть просто нет, сил невозможно. Офигеть, да, я пришел в источники покупаться, а сам разбавляю воду. Ну, короче, пришел чувачок вот этот, которого я заказывал с крабом. С крабом натер по всему телу, потом смотрит, прям такие черные, вот видишь, старая кожа смыл, потом всего со всех сторон, раз-раз, потом пеной, короче, всего помыл, голову, все. Вообще кайф, как заново родился, реально, сейчас прямо хорошо. Вот ради чего я сюда пришел, я уже, знаете, пожалел несколько домов, блин, какого черта кипяток в ванну налили. В общем, ребяточки, идем гулять дальше по рекомендации одного классного парня, может быть, с вами <с его с вами как-нибудь познакомили, Андрюха его зовут. Когда я только еще сюда приехал, ребят, я познакомился в отеле с одним парнем, украинцем. Я, не наверное, вам рассказывал, про него Андрей его зовут, вообще крутой чувак. Все показал, все рассказал. Сейчас со мной постоянно на связи. Мы с ним, ну, так, общаемся. В WhatsApp мне кучу мест разных интересов скинул. И в том числе вот этот вот проспект Кирова в Саратове. в прекрасной России будущего, ребят. Так я его назвал. Андрею привет и спасибо большое. Короче, ребята, ну что? Меня показывают, смотрите, по телеку, по большому. В общем, я арендовал сейчас следующий апартмент. Небольшой такой, маленький апартмент. Однобедрумный как было написано на booking и стоит он знаете сколько сейчас я вам расскажу сначала краткий обзор утюг вот здесь есть самая главная стиралка я ради этого апартмента снимал чтобы мне сейчас просто постираться вот такая красота ну то есть что-то готовит машинка посудомощная она мне в принципе не интересует здесь у нас туалет ванна все дела это понятно Дальше кроватка есть, то есть здесь в принципе может раз, два, три, наверное, три человека может легко прям. Вот это диван раскладывается, три человека в легкую может уместиться. А самое главное, ребят, ради чего я взял именно на втором этаже, на первом был больше номер, но одна бедрумная, это, наверное, студия все-таки, да, поскольку совмещена кухня с комнатой. Ради вот этого вида я снял чуть меньший номер, но вид. Сейчас посмотрите, какая красота. То есть вид просто как с фуникулеров, помните? Практически. Знаете, что я придумал? Вот смотрите, сегодня такой челлендж мы придумали с моей подругой, она сейчас находится в Турции, и мы в Инстаграм будем этот челлендж публиковать, поэтому подписываемся на Инстаграм. Там много классных штучек мы придумаем. И, в общем, челлендж заключается в том, что мы сегодняшний день будем пытаться прожить на 1000 рублей в день. Питаться в каких-то ресторанах, естественно, в заведениях. Ну, собственно, нормально себя чувствовать, не испытывать чувство голода. Ну, то есть, как обычный, собственно, человек, да. Я нахожусь в Грузии, в Тбилиси, а подруга моя находится в Стамбуле, в Турции. Попробуем, посмотрим, что получится. Но ну, я уверен, что у меня это получится. Цены здесь, как вы помните, совсем не большие. Я думаю, что у меня еще и останется денежки, я надеюсь. А вот с подругой, наверное, дела посложнее, она сейчас мне уже писала о том, что я, говорит, хожу по заведениям, не могу, говорит, найти что-нибудь более-менее нормальное по цене, хожу, говорит, позорись, прихожу, смотрю, ой, извините, мне дальше цены велики, Пошла следующее-следующее заведение. Так что, ребят, посмотрим, но я убежден, собственно, и вы тоже, наверное, в этом уже уверены, судя по моим роликам, что в Грузии жизнь реально дешевле. Ну, поехали. Вот я заказал лаваш, суп я уже доедаю, большая такая чашка, там много мяса и лимонад я взял себе. И все это вышло на... Ой, а что это я? Пятачок забыл. Все это вышло на 13. 13 лир местных, это, это 300 э, рублей. Понимаете? Поэтому 700 рублей у меня еще остается. Mm -hmm. Вот, смотрите, станция метро. Отсюда я приехал. Мне Андрей, мой товарищ, который украинец, спасибо, Андрюха, не знаю, смотришься или нет, за то, что ты меня не бросаешь кучу куча всяких разных вообще локаций скинул это кафешка крутая сходи посмотри здесь вот есть какой-то какой-то отель крутой там заселяться не надо просто сходи посмотри там по в ресторане посиди ходил кстати по стрижка ребят тоже нормальное заведение называется партизан называется барбершоп стрижка стоит 38 местных лир, э, или как там у них, лари, это в рублях 1000 рублей, где-то в доллары там 10-12, понимаете? В Америке стрижка 25 минимум. Короче, просто кайф, цены вообще радует. и в кафе и везде. Не надо вам в Турцию, езжайте в Грузию. Сюда, да, не очень просто добраться сейчас, ты типа как из России не доберешься через Владикавказ на машине, например, по дешевке. Но у меня друзья сейчас прилетят в Армению, я пойду их встречать, и мы оттуда из Армении просто обратно на машине либо автобусом вернёмся. Такой план. Короче, ребят, смотрите, какая красота. Это просто дворик, в котором есть кафешка, в которой я сейчас посидел. Кайф, правда? Я люблю кататься на метро, ребята. Метро... Сейчас просто дождичек небольшой шел. Я думаю, поеду на такси. Хотя дождь уже прошел, Ну да ладно. Раз уж такси вызвал, съезжу. Короче, такси просто стоит копейки. Ребят, такси знаете, сколько стоит? Три лари, кажется, я сейчас отдам. Три лари – это 60 рублей. А метро стоит тоже копейки. 0,5 лари. Это 12 рублей. 10 рублей. Прикиньте? Чего на такси не кататься? Доллар. Кстати, доллар, просто я сейчас поеду за доллар. В Америке дешевле 10 не бывает. Ладно, ждем мое такси. Как оно называется? Red Toyota Prius. Яндекс такси. Я им никогда не пользовался, я здесь его установил. Классное приложение. И плюс еще с приятными людьми можно пообщаться. В основном водилы все ненавидят Путина. А вот понимаете, ребята, вам пропаганда говорит о том, что кто-то там ненавидит русских. Нет, ненавидят Путина. И прекрасно все эти вещи умные люди дифференцируют. Есть путинский режим преступный, а есть русский народ, который должен быть свободным и счастливым. Понимаете, поэтому не нужно, ребят, считать, что как-то это работает иначе. В нормальном сознании у образованных людей работает только так. Здравствуйте! Красота, ребят. Я уже почти как местный. Все шарю, все. Станция метро. Проснулся сегодня с вами. В инстаграмчике в эфире побеседовал. Сейчас бегу. Liberty Square называется. Станция метро. Одна остановка буквально. На метро перепрыгиваю. И там есть торговый центр, галерея Тбилиси или что-то такое. Там наверху есть хороший ресторан. Я там уже был. Сейчас иду туда обедать, ребят. Вот и все, ребят, выходим из станции метро, вот там вот та площадь, помните, на которой были сходки, митинг я вам показывал. А здесь выходим сразу из станции, поворачиваем направо, вот она галерея Тбилиси. На самый последний этаж забираемся, ребят, кто будет, вот вам наколка. На самый последний, сейчас я вам покажу ресторан, очень красивый, там можно сидеть на веранде, на улице, можно внутри, и все там очень недорого стоит. Ребята, добрался до этого заведения. Называется она Чайхана Базар, оказывается. Видите? Вот давайте посмотрим с вами цены. Не знаю что-то. Вот, например, смотрите, завтраки у них есть такие. да Вот этот 9 GL, это 100... Ну, на 20, грубо говоря, на 20. На 23, но на 20 умножать. 180 рублей. Давайте быстро прям пробежимся. Что-то вот вот такая вот сырная есть нарезка. 24. Это где-то 500 рублей. Ну, в принципе, я не знаю. Это, наверное, не, не такие цены дешевые, как в том заведении, которое я вам уже показывал, да, на втором этаже. Но... Здесь как бы ты платишь за то, что это очень уютно, там внутри вообще кайф. Короче, такой кайф, ребят, заказал себе суп куриный. Самое то, что надо. И лавашик. Смотри, какой я себе зарядник купил. Просто кладешь туда телефон, и он сам заряжается, без провода. Удобно, да? С собой таскаю всегда на 10 тысяч ампер, миллиампер. Вот вам, ребята, просто кусочек грузии кусочек тбилиси в будний день люди куда-то все идут не торопятся как видите а я бегу знаете куда магазин Magti называется чтобы вы тоже знали мне местный парень сказал что там можно купить сим карту недорого и хороший тарифный план будет ну то есть в любом случае должно быть выгоднее чем в аэропорту потому что в аэропорту я вам уже говорил да, заплатил 15 долларов за 2 3 я не знаю 5 гигабайт но это мало это быстро улетучилось у меня сейчас вам все расскажу что это sim-карта сколько стоит и какой тарифный план. Вот есть такой же Beeline, в принципе, здесь можно будет купить сим-карту, если там мне не понравится план. В Америке Билайна нет, там есть свои компании, и там интернет и связь, но ну, вроде как, подороже стоит. Я плачу где-то 70 долларов в месяц, но там вообще все безлимитные, звонки, смс, интернет, то есть у меня трафик никогда не заканчивается. Ребят, что-то Google меня обманывает, вот это MagTi вроде бы где-то здесь, но что-то я его не вижу. Короче, ребят, нормальная такая тема. Представляете, в Билане 30 гигабайт тебе за 30 лари. То есть это меньше 10 долларов. Представляете, насколько дороже купать в аэропорту. Сейчас пойду сюда, в Билайн вернусь. Но, Но, к, сож... Но к сожалению. А? Ну да. Спасибо. Немножко не удивляются видео видеокамере. Что, видео снимаешь? Ну да, видео снимаю. Сейчас я иду за паспортом. Они сказали, они не могут по фотографии, потому что обычно ты просто фотографию представляешь. Они как бы к туристам так лояльно относятся, понимаешь, что но ну, нам, нам не очень удобно да, с собой носить паспорта И паспорт все-таки, это теперь-то я уже знаю Паспорт это документ, который под семью замками надо хранить Такие дела, ребят, бегу в метро где-то там, по-моему. А знаете, какой минус я заметил? Я вам, наверное, его говорил уже, но он меня просто сильно, правда, тревожит. Вот пешеходный переход, например, и нифига тебя никто не пропускает. Хоть и говорят, с полицией здесь порядок. А вот отсюда, видите, ходят Кавказ, Минводы, Пятигорс, Железногорск, Ясинтуки, Кисловодск. И на Ереван отсюда же идет, и сюда же прибывает буквально каждый час. Я перехожу сейчас переход, и я уже у себя в отеле. А еще, друзья, вы знаете, когда ты прилетаешь в Грузии, вроде как ты должен пройти тест в течение трех дней, вот этот PCR-тест, но куда его грузить, кто этот вопрос контролирует, каким образом они проверят, сделал я его или нет, вообще непонятно, поэтому я его, конечно, сделал, но если вы, например, экономите, ну или вы чувствуете себя здоровым и не считаете необходимым, поскольку вы сделали в своей стране, наверное, можно и не делать. Не хочу учить вас плохому, но его точно никто не проверяет нигде. Здрасте, еще раз. раз я у себя уже цивилизацией. а вот, ребята, есть такой отель когда я только приехал, я сюда заселился, видите? это такая вот двухэтажка старая, есть 120 или 130 лет и прикол, знаете в чем? есть такой там хозяин, Роланд его да. зовут ну парень вроде молодой, 40-42 года ему и он, представляете, подслушал мой разговор я буквально позавчера я на третьем этаже встретил а я же общительный человек, я люблю пообщаться с русскоязычными людьми я соскучился по вам. И две девчонки из Белоруссии. О, привет, чувак. Че здесь живешь? Я говорю, да-да, и мы давай с ним общаться, разговариваем. Че как? Как дела? Я давай с ним разговаривать на всякие темы, общаться. Сейчас пройду пешеходный переход и продолжу. Выхожу с другой стороны. Я с этим девчонками общаюсь, и я говорю, я сейчас иду на фуникулер, если хотите, пойдемте. Они говорят... Не, мы не пойдем, мы только мы устали, мы гуляли. Давайте лучше вместе, внизу, Давай вечером посидим, в этой лаунж зоне типа, покайфуем. Я говорю, слушайте, хорошо звучит, sounds good, но извините, если, говорю, мы с вами не садемся в одном важном вопросе, то мы с вами не будем сидеть внизу. Я говорю, что насчет Лукашенко скажете? Типа, как относитесь? Они говорят, конечно, мы типа его не это. Вот видите, вот пешеходный переход, опять машина едет. Ну, пофигу всем вообще. Пешеходов не пропускают. Они говорят, вот так показали, типа, конечно, мы против Лукашенко, мы против этого режима вонючего. Все такое. Я говорю, ладно, я спускаюсь вниз, а этот Роланд, это был на третьем этаже, а он на первом. Блин, бегу, поэтому отдышка, бегу быстрее, хочу успеть. И он говорит, Женя, Евгений, я хотел вам сказать, что у нас политические разговоры запрещены в этом отеле. Чего же за бред? Я говорю, я свободный человек, я из России уехал, чтобы свою свободу проявлять, да, чтобы я не мог посмущаться, бояться каких-то последствий. Я свободный человек, я буду говорить то, о чем я хочу. Я не говорю о каких-то экстремистских вещах, запрещенных законом. Это абсолютно нормальные вещи. Ваши соотечественники, грузины, охота на эти темы разговаривать по, -по, по поводу политической ситуации в наших в разных странах. И ты мне в отеле запрещаешь разговаривать, да? Ребят, что за бред? И, он, и в общем, там девчонка одна была, она мне потом говорит, да, Жень, это да неправда, это его отель. Я думаю, черт возьми, блин, она россиянка, эта девчонка. Мне хотелось ей сказать, но я, чтобы не обижать ее сейчас, я вам расскажу, ей не сказал. Ребята, ну давайте себя вот это рабское мышление выгонять из нашей головы, прочь гнать. Ребята, мы свободные люди. Она начала мне говорить, эта подруга, о том, что она там тоже живет. И она говорит, ну ты понимаешь, просто это... Его отель он может устанавливать правила. Ты чего городишь? Типа, тебе, если не нравится, можешь уйти. Я говорю, ну я уйду завтра. С... Ну, конечно, с утра я здесь не буду жить. Меня никто не может. Во-первых, я сегодня буду говорить о том, о чем я желаю. А завтра я, конечно, уйду. Я, я ему говорю: так ты правила, напиши на букинге, напиши правила, у нас не разговаривают. Написано же, no pet allowed, да. Типа, не-не с домашними животными мы не разрешаем посещать, да? Напиши в правилах, нельзя, запрещаем политические разговоры. Напиши на заборе. You are welcome time, но, извините, политические разговоры мы не приветствуем, да, у нас нельзя. Я говорю, чувак, если бы девушки были, это доставляло дискомфорт, то да, но он просто прерывновал, я понимаю, то есть он там типа главный, а они такие ко мне, о, давай общаться, чувак, знакомиться. И, и, и типа нельзя на, на эти разговоры, и так начал со мной спорить, я с ним тоже начинаю спорить, на повышенных тонах мы типа, я говорю, чувак, значит ты не свободен, это твои проблемы, меня не ограничивай в том что на какие темы мне еще разговаривать, ну естественно я с утра ушел, ну просто вот такая, ребята история вам. Это я, это я быстро, ребят, закончу, извините, что я так долго и просто кто-то готовится к таким вот монологам и ставит себе какие-то бумажки, да, тема, я это просто импровизирую, поэтому вам хочу сказать, ребята, знаете, существует такое, такое заблуждение, что россияне как-то себя там не так ведут, когда приезжают в Турцию, знаете, и там вот себя проявляет, Тагил, вот это все дела, в бассейн, пьяные прыгают, ругаются, оно и по-другому, то есть а, а почему это происходит, почему такое мнение существует? Ну потому что вот какие-то несознательные граждане себя таким образом правда проявляют, да и такое мнение у людей, у большинства или у меньшинства, оно формируется. Оно и иначе работает, ребята, в обратную сторону, когда мы соглашаемся на вот эти вот дурные, дурацкие правила, которые вообще противоречат просто здравому смыслу да, и, и, и позиции или политике свободного человека то и в последующем нас будут ограничивать все больше и больше вот в таких вот маленьких местечковых каких-то отелях. А, один россиянин согласился, вторая баба его поддержала. Окей, мы и следующих будем ограничивать. Не позволю, ребят. Я не для этого уехал из России, чтобы э, выбирать там какие-то темы, на какие мне разговаривать. Буду разговаривать на те темы, на которые, считаю нужным. И вам это, ребят, рекомендую. Никогда не э, прогибаться и не опускать э, руки и, и, значит, не закрывать глаза на такой беспредел. Блин. Вроде бы успеваю, время 18.30, в 19 они закрываются. Через 9 секунд подъедет мой поезд, и я на нем уезжаю в Билайн. А еще знаете, что мне этот Роланд сказал? Он мне говорит, когда мы с ним спорили, он говорит, нельзя на эту тему. Я говорю, а почему? А в чем проблема? Почему? И он такой, не может объяснить, не может мне сказать, почему. Такой говорит, потому что я не могу на эти темы говорить. Я говорю, а почему? Ну, есть ограничения, есть, есть причины, я не могу на эти темы говорить. Я говорю, так твои соотечественники охотно на эти темы говорят. Было вот митинг, вот это ЛГБТ, куда я ходил, и активно люди высказывались позиции. Я потому что не могу. Я говорю, так это ты не свободен в этом вопросе? На что он говорит, чего? Такой, типа себя проявить перед девчонкой. Чего? Я? Ты знаешь, я воевал, что-то, что-то. Я там в каком-то году защищал, под пулями был. Чувак, безусловно, стоит гордиться твоими достижениями, но сейчас вопрос не в этом, а в том, что ты себя, ну, ты не можешь по какой-то причине высказаться, и ты меня в этом ограничишь. Короче, ребят, почему я так подробно говорю? Потому что меня, правда, задело. Я не считаю правильным, ну, в отеле взять и запрещать определенную, определенную тем говорить. Окей, существуют какие-то стандарты, правила, там, с голым торсом не ходить, не материться, музыку не слушать, это нормально. Но когда мне говорит, ты не говори о, ну, собственно, о том, что у нас происходит в мире, это неправильно. И мне интересно ваше мнение, что вы скажете? Вы думаете, он прав, или вы думаете, что так быть не должно? Потому что я после этого, ну, понятно, что он меня своими народу меня никак не, не научит и не, собственно, мне не могу не изменит. я буду говорить то, что я считаю нужным, да. Но, тем не менее, я такой думаю, блин, что за бред? Я позвонил другу, Женька, из Долгограда, привет, мой друг. Я говорю, друг, скажи мне, пожалуйста, ты меня постарше? Может, я не прав, что за дела? Он говорит, слушай, ну, во-первых, если это так, то если он считает, что я такие правила в гостинице, ты, пожалуйста, о них уведомляй перед заселением, да, уведомляй, они потом формируют какие-то новые правила по своему желанию. Во-вторых, он подслушал твой разговор, ты на третьем этаже с за девушками беседовал, а он, подслушав, на первом тебе делать замечания. Это вообще некорректно, да? Поэтому, нет, ты совершенно прав. И я так думаю. И мне интересно, что вы думаете, как бы вы поступили на, мои... на моем месте. То, ребят, симка есть, подхожу к дому, сейчас чайку бахну, переоденусь, скупаюсь и стартуем на вот эти вот развлечения. Вот он отель, а знаете, что подумаю, ребят? Вот этот отель, видите, Old Wine House он называется. А что я должен от своих принципов отступать? Ну, у него такой принцип, он там устанавливает правила. Но у меня есть принцип вам рассказывать о таких местах, прикреплять ссылку в описании. Тем более, я сейчас зашел на Google, у него это заведение на Google есть. У него там всего 10 комментариев. Но я думаю, раз в 5 мы точно количество комментариев можем, можем увеличить. Ему правильно рейтинг? Может увеличить, может опустить, не знаю. Я вам в описании оставляю ссылку на этот отель. Old Wine House называется. Заходим на Google. Что хотим делать? Ставим пятерку, двойку, колышек, коммент пишем. Я коммент тоже свой объективный напишу. Я и в Букинге сейчас, да, чисто, галочка. Да, типа там локация удобная, супер. Но, извините, вот такие дела. И вот этот просто крутейший апартмент, реально крутой. Вы видели внутри, как там чисто доброжелательные люди все, что хочешь, любое время, говорит, пожалуйста, вот мой номер, звоните, пишите. Цена очень недорогая, локация супер, ну, то есть вы видели, раз за угол зашел, и все, и метро здесь, и все, что хочешь, и этот рядом, чувак. А еще насчет этого чувака, Роланда его зовут. Роланд, вы знаете, что он сделал? То есть я-то уже понял, что я там жить не буду, думаю, не не, -не чуваки, меня ваши правила не устраивает. между тем я ему сказал, что я буду продолжать разговаривать на те темы, которые хочу, Ну да... Я там прямое решение относительно того, буду я дальше здесь жить. И он мне ничего тогда не сказал. Он типа, выезжай, не выезжай. Да, да, все, переселил меня на чердак, как Карлсон. Я там жил. А потом берет в 12 ночи. Я пришел в 12 ночи, ну, погулял, пришел, они там винишкой пьют. Ну ладно, чик-чик-чик, я ушел спать. И вдруг в 12.30 он мне звонит. Я же думаю, нифига себе сервис. Ребята, вы чего? Ну, ты же мне не друг. Ты вообще-то, ну, типа, хозяин отеля, да, ну, ты мои-то права, тоже уважаю, да, я ночью сплю, вообще-то 12.30, говорю, алло, Евгений, здравствуйте, вы не могли бы завтра съехать, у меня есть новые жители на, ну, типа, на чердак, там, другие жители заселятся, ну, понятно, что никто туда не заселится, у меня там пустой чердак был, ну, типа, он, понимаете, кипел, кипел, кипел у него, и он мне решил вечером, выселяйся, я думаю, ну, вообще-то я уже и сам на букинге нашел себе вообще крутейший апартмент, просто, блин, я даже не хочу вспоминать, сколько там у него стоит, он вам нафиг не нужен, вам нужен вот этот, вот этот четкий, сейчас еще раз вам покажу, Сервис просто. Дверь закрываешь, вот здесь пароль ночью водишь, она закрыта все. Где-то у них вот здесь апартмент есть? Он однобедромный он огромный. Я его бронировал, но они мне сказали: вот студии свободно хотите ее, либо подождите тот. Я говорю: да мне одному вообще кайф. И вот этот вот просто там видели евроремонт. Современный. Машинка-стиралка, вот здесь вот вывесил. Все добрые, все четкие люди. Блин, реально, мне нравится